Всем привет, вот это неудачный кадр, и спасибо за 9 лайков. Как вы знаете, на 15 лайков будет э, Старые враги 2. Я уже этот фильм делаю, готово 10 минут. Ну, не знаю, может получиться на час, или вообще... Вряд ли на, на 2 часа, конечно. Ну, кто его знает. Вот. В неудачных кадрах будут неудачные кадры... Ну, старых врагов. Но которые сохранились только. А вот первые, вторые, третьи сцены не сохранились, потому что там нечего было. И, типа, я буду только те сцены показывать, в которых вообще есть неудачные кадры. Ну вот. В первых, вторых сценах нету НК. Так что вот, всем приятного просмотра. Ставьте свой лайк. Так, ну что ж, это вот я сейчас записываем... Эм, третью сцену. Думаю, будут неудачные кадры. этим видео. Да, это третью сцену снимаем. Вот. Я не знаю, когда это выйдет, когда вы это посмотрите неудачные неудачный кадр. Или он вообще не выйдет, я хуй знает. Вот. И пойдм к следующей сцене, что ли? записываю это седьмого ноября, вот, седьмого ноября, сколько было, двадцать пятнадцать Так. так, это вот Пертон 24 Superman. Такой хороший, я понял. Смотрите, вот тут. Так, я тебе... Ок, привет, что это Нет, ты будешь говорить, это когда я сюда подойду. Вот сюда вот. Хорошо. Походу. Да, я вспомнил, это была эта девочка, а это еще что-то за... Откуда я... Это... Эм... Э, а ты кто? Блин. Да, блядь... Да, это была эта девочка, я аж... А тут еще что-то забыл... Да, это была то девочка. А да. что ты угораешь? Девочка. И ты потом узнаешь, что в фильме будет. Они не у моего меча. Сука. Ой, тут угорать. Погоди, вс, тихо. Я... Вс, давай, начинаем. Так. <с2> Я не могу держать. Так, все, вс, тихо. Вс, заткнись. Лучше микрофон выключи, а потом включишь. <с2> микрофон офни. Вс, отлично. Так, вс. Сто. <с2> а так. Ты не говори, я ж на, на, за, начал запись. Так, 3-2-1. А. А. Опять. Куда я попал? Так. Это же то самое место. Что ли? Что то ли. Го... А. Да что куда.. Я переместился-то опять, что за магия. Хм. А ты что забыл? Да. А? Да, да... да ты меня. Да, ну, Вселенная меня перенесла. Да блять, нет, за. Да, за... да куда? Куда я все время перемещаюсь-то? Твою же это, вроде, знакомое место. И кажется, тут уже... я тут уже был. Это же... Это же то самое место. Да. Откуда? А... Не может быть. Это, получается, я прям часть вспомина... Восп... Что? Нет. Это... Что ты тут забыл? Дин. Я застрял в прошлом. Помогите мне, пожалуйста. В смысле? Ты же... Нет, нет. А -а -а -а. Сейчас минут пять и все можешь включать. Так, алё, слышишь на меня? Э -э -э. Давай переснимем. Так, мне надо. Так, не надо. Давай в книге. Где я опять? Надо опять скрузик зайти, Хватит Охуенное начало Так, три, два, один Так, где я пять Блядь, у есть такой корич понимаю он мой, кореш. <смех> Пиздуй сюда, заебал. Так, да, короче, ты будешь играть роль еблана. Ну, а ты. <смех> я даже оповестил <смех> доступ к новой ролики было <смех> охуеть сука если ты мне будешь еще двигать я тебя выебу ты да перестань сука заебу я тебя двигаю о хочешь прикол ну все, запись идет, лол. Я хотел колл включать, блядь. Потому что я посрался, я жестко, блядь, и там, блядь. А, блядь, ошибка, ну сейчас... О, ты пропал. <смех> блядь, ты пришел, нахуй. А, <смех> Ой, бля, мое сердце вздрогнуло нахуй. Так, тут стой, крутишь жди меня, понял? Тут. Если на нажмешь Shift, будешь двигаться, я тебе сразу выебу, понял? Ты понял, блядь? Да, да, да. Ты уже не слышал, пидор, блядь. Ой, я не бегу, что. Иди сюда, заеб Да вс, хватит, блядь, А типа вот этим камнем? выйбу, нахуй. Вот этим. Видишь, блять, камень. Вот этот. Да. Вот. Муф один, блядь. Смотри. смотри, Посмотри на камень. Ему нахуй плохо стало. Он, блять, обиделся, смотри. А... Так, короче, будем снимать или ты выходишь? Да, будем, будем. Хватит уже со своим камнем. Хватит уже Всё, камень этот ебать. Там, стой, там, я тебе оповещу, когда начну запись. Жди. Его не выебало вставишь. Если ты будешь еще то тебе капец я уже подозреваю ты понял? да, Мальчик. алмазница, блин, 2,8 без, без матов понял? все прямо с вами, да сука, камень там, все, все, все, все, это. я же не матеркнулся все, тихо, да, блядь, ебаный портал в рот, а, ну вот, понимаю погоди, сейчас запущу вот они блять выключишь микрофон, когда будет запись. Ты типа играешь роль того, чего, чтобы ник типа существовал, и типа будешь двигаться, типа что-то говорить. Типа вот так <сосы> ты блан. долбо долбоб. Это, это оригинальный актер озвучки, прикинь. Я знаю, я понял. И как у него голос заменился, да? У него голос блядь, голос комары, реально нахуй. Да сука, комарик, блядь, такой летает на своем Я то у меня, блядь, будет FPS. FPS, нахуй. Ну не 0, там 10, типа 15. Я похоже понял. <связать> Ч ⁇ ты, блядь, понял? Я похоже понял. Да хули ты понял, да, блядь. Я похоже понял. Похоже, мне дается одна минута. <связать> Я понял. Мне дается одна минута, чтобы изменить Е... Я, похоже, понял, мне дается одна минута, чтобы изменить прошлое, или типа... Э, суха, я твой канал нахуй утолю, каменщик, где я, ой? То... Я, похоже, понял, мне дается одна минута, чтобы... Изменить. Я понял, мне дают за минуты, минуту, чтобы... Да что, что, что, что, чтобы ты заебал тут уже, блядь? Сиди, бот, ты заебал. Я делаю вдох так, делаю Белый... Я забыл кос. Мост, да? Или коксмус? <клес> коксмус. Потом, там, ко, типа, с русская и с английская потом. Я нихуя не понял. Я, как не менее, я твои снижки спустил. Не хочу. Я тебя не буду транспортировать. Я не хочу. Ладно. Ты чей снижки верну? Подожди меня, типа, тут. Я сейчас да здесь тут, иди сюда. Я типа не доп... Да, я вроде понял. Я помню это место. Помог бы этот Илья хоть чем-нибудь? Я так, не знаю. Почему мне путь к этому микрофону? Только я один раз ебал, боюсь, а никто не должен... Что, давай записывать? Это может лучше вдруг потому что... Угу. Потому что всем, блин, строить, и мне все вообще. В принципе, так. Оригинально. Нет, я его в интернете видел. Почему это мой скин Он со мной еще с первого выпуска. Он с тобой уже с детства. Вообще да, я его впервые увидел в 1952 году. Тогда его впервые В каком году? 1952. -м. Майнкрафт, который вышел только в 2009. Ну что-то я в прошлом путешествовал. В прошлом году нафиг. Копатели онлайн. Я... Гитлер. Гитлер, какие Гитлер? Сколько у тебя в Капу... стиме э, Капуц... рублей? Капуц, ты посмотри. У меня очень запись идет 47 секунд, а уже потратилось 150 мегабайт. <связь> Это шокирование, конечно. Так, А, а чему? Бля, <связь> <связь> <связь> <связь> ты куда полетел? От тебя подальше. Сблок одного просто чего взлетел нахрен, там прям сдохнуть может. Я? Да. Всех обзываешь. <связь> может мне еще с твоего блока зайти и записывать? Давай быстрее. Где я опять? <связь> Где я опять? Эм... Я вспоминаю это место кто ты <смех> куда я бы принесся <смех> так <смех> так сейчас начнем немножко... Сцена двадцать четвертое продолжение. только не ват. <смех> <слов�'>? <смех> ну что ж, я делал неудачные кадры и кстати я не, не вставлял такие очень грубые неудачные кадры где полный трэш маты типа того и там я рал но если хотите это увидеть то давайте наберем тут 20 лайков там где это ник никогда не набираться и я не выложу это на ютуб